Есть, есть, есть, ребята, есть, есть. Девочка, давай. Давай, давай, давай, давай. Давай. Давай, красавица. Что там у нас? Покажись. Покажись, покажись, покажись, у тебя ниже. Вот она. Вот она, смотрите. Трэш. Офигеть. Вот. Она. Ах, свечку вы видели, друзья. Вот это была свечка. Давай еще повтори нам. А, вот это глаз. Еще еще хотим в кино, свечки. Давиду заснять. Вот этот цирк был! Клевый всем, друзья. Сегодня я опять на коммерческом. Приехал половить щуку. Ребята. И попросил вот такой комплект. Буду опять ловить на джерке. И хочу попытаться поймать рыбу на удилище моего детства катушка 77 -го года ценой 3 рубля 90 копеек удилище не знаю какого года цена стоит 9 с копейками вот такой вот комплектик купил несколько колебалок даже дома намотал весочку 0,5 даже дома попробовал кинуть несколько раз я вам скажу больше 30 лет не брал в руки, это дает о себе знать. Ну и также основная рыбалка это будет на джерке. Хочу в этом видосе поснимать, как работают модели приманок, как они идут в воде, если позволит прозрачность воды. И надеюсь, что-то поймать. Поехали, друзья. Что, друзья, первый пошел, поставил колебалочку 36 грамм весом оказалось не так уж и просто найти тяжелые колебалки, в основном все до 30 до 25 грамм. первая небольшая пора, да? Я буду чередовать ловлю. на это удилище, джерпевом удилище. Да, прикольно, можно блест нацеплять за кольца. Не боюсь, что вставка повредится. Так, попробуем на резину. Резинку погонять. Где она мне касается. Ребят, вот такой пикшакт. побитый весь, весь боевой, в шрамах, переловлены на него куча-куча щуки разной, от шнурочков до хорошей крупной мамок. Больше всего повреждений, конечно, наносит, потому что шнурки могут и хвост отрезать, несмотря на что. Такая крупная приманка, хотя это не самая крупная далеко. Резина монтируется резина монтируется на вот таким образом. Специальные монтажи. Этот монтаж у меня самодельный. Исключением вот этой штучки. Ее покупал. Вставляется в носик и вкручиваем на хвостном этого леску и вот так вот накручиваем приманочку накрутили теперь такими штырьками тыкаем Раз. Два. При желании сам тройник можно еще дополнительно цеплять. Так вот. Можно не цеплять. Все, при поклевке сдирается. И резина идет отдельно, меньше повреждается от зубов рыбы. Резина ведется чаще всего просто прямой проводкой. Ну, при желании можно сделать короткие паузы. Уже смотришь по активности рыбы, так и ведешь. Вот она идет. Резинового пикшада очень силикон очень хороший. Даже по холодной воде совершенно не грубеет. Это пикша Junior. Есть большие модели. Ребят, такого еще нигде не было. Это удилище попробую кинуть в современные приманки. И что у меня еще более тяжелого силикон? Скот! Ха-ха! Есть, есть, ребята, Есть! Сход опять! Опять Сход, друзья! Да? Ага, очень много сопровождает сегодня мелкая сегодня вообще мелкая опа оба, оба. есть есть есть есть ребята я сделал я поймал на этот пенинг шубу первый раз за 30 лет на невскую катушку а, круто ребята вот она первая красавица на алюминиевый спиннинг правда современной силиконовой приманкой отпускаем девочку друзья рассказываю для молодежи кто не в курсе это невская безнарционная катушка такая вот вот такую штучку делали специально, делали из лески, делали из изоленты, чтобы меньше перехлестывалась леска. Это очень была проблема, леска перехлестывалась при забросе, могли быть отстрелы. И вот такая вот спасалочка. Оба, оба, оба, маленький шнурочек, вообще маленький. Вот такие сегодня приманки и сопровождают друзья вы можете мне сказать вот коммерческий водоем, вот жерки, фигня все это смотреть не интересно знаете друзья, у нас в Краснодарском крае две рыбы которые сложнее всего поймать самое сложное это леща на втором месте щука да как бы это странно не звучало Наш Краснодарский край очень беден на щуку. Лиманы приазовские, практически без рыбы. Несколько лет было поездки лиманы, можно было проехать огромное количество расстояния на моторе, пройти, чтобы поймать одного шнурочка грамм на 200. В том году несколько лет... Вроде начали заниматься восстановлением рыбного поголовья. Но есть огромная проблема, это уровень воды в лиманах. Он упал на метр в среднем. Были ситуации, когда некоторые лиманы полностью пересыхали. И поэтому с рыбой огромная проблема. Сейчас вот начали заниматься, уже несколько лет запускают рыбу белую. Вроде стала появляться кормовая база. Пропала все, даже красноперка, которая просто кишила в лиманах. И вроде бы как начала потихоньку щука появляться. В том году осенью уже первые результаты довольно неплохие были. Ребят, как бы так. Степные речки, они сейчас в большинстве случаев все перепружено. И платные или неплатные водоемы, в которых запускают, разводят карпа, амура, толстолома. Соответственно, там, где была растительность, ее не стало. С ней пропала щука. И в реальности поймать щуку у нас огромная-огромная проблема. Если водоем коммерсант берет под разведение рыбы, в первую очередь он уничтожает там, хищника. И поэтому вот такие платники для нас, это место, где можно реально отвести душу. Поэтому я сегодня с жерками... Для меня ловля щукина это много-много-много лет, которые я потратил с детства. Больше всего рыбы я поймал на спиннинг. И дошел до джерка. Ловил очень по многу. В периоды, когда вроде бы рыбы нет, ничего не клюет. А я умудрялся ловить. И очень много, и очень достойно. И вот три года был вообще голяк, Четыре года я увлекся как фидером. И плюс три года просто мертв по щуке. Это единичные карандаши. Надо много ездить, искать, чтобы найти, поймать. Так что джерк для меня это первое по хищнику. Но. Я специально сейчас начал спиннинговую показывать джерков, чтобы потом перейти уже на обычные приманки. Так что будет много видео по ловле щуки в наших краях и на воблеры, минухи, джиг, на все. А сейчас я просто кайфую от этой рыбалки. Именно кайфую. Поимка Щуте, даже не крупной, на мощное удилище, с полностью затянутым фрикционом, дает совершенно другие ощущения, ни с чем не сравнимые. Я реально кайфую от этой рыбалки. Оба, оба, оба, оба. Села, села, села, села, ребята. Вот она, красавица. Вот она, вот она, вот она, вот она. Друзья, вот она. Села. Небольшая красота. Небольшая девочка. Ой-ой-ой. все-таки. Вот такая вот красавица. Оп-оп-оп, села, села, села, ребятки, села. Вот она, вот она. Вот она, красавица. Есть такая варежка одна. Давно ее не испытывал, давно ее не пользовался. Ну вот как раз.. Брать щуку Сидеть Вот такая красавица Самое интересное, она погрызана Пятки, смотри Вот такая Опа, сила, рыбка, сила, сила ребятки, ребятки, рыбка, щучка, давай, давай, давай, давай, что там у нас за рыбка, покажись, красавица. Красавица! Ой, хороша! хорошо. хороша, хороша! Ай, она сегодня самая крупная! Хороша! Ой, ой, ой, ой! Вау, давай, давай, давай! давай да. а, ай, класс! Класс! Ой, свечечку сделала! Вот это красавица! А, Смотрите, что вытворяет, а! Вы видите? Вот это да. Эй, не падать. Все, подустала девочка. Воу! Вот это красиво было. Нифига себе, даже фрикцион затянутый сняла чуть-чуть. Вот это да. А, сошла, есть, сошла. Вот это было класс. Кайф, я кайфанул. Красавчик. Нилс мастер плавающий. Удилище Шварцонгер от Абугарсия с тестом 40-140. Прикольная палочка. Здесь прорезиновая э, ручка в этом месте. Это для, когда возишь в стаканах на лодке, чтобы углем не стучать. Шикарная палочка. В меру мощная и в то же время очень постыль, посылистая. Отыгрывает на рыбе Просто сказка. Обалденная палочка. Определился сегодня, работают у меня, ловят две приманки, это Опа, ударило. мимо ударила. это силикон крупный и нилс мастер десяточка, или двенадцатый он, вот. Опа. есть, есть, есть, ребятки, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть рыбка. Догнала. оп оп оп оп оп оп оп Они красавица какая. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, давай-давай. А, сошла. Отлично. Не надо руки пачкать. оп оп пам покупать уже все в хлам а его <послужить> положить как <послужить> в музей в музей стрейк <послужить> про рулит рулит шикарная приманочка надо сфоткать его так классно вот опять тык не села Опять, тык, вот, поклевка была. Давай дальше. Догоняй, дурочка. Красавица моя. Будет? Догон. Опять. Не села. Давай, давай, давай, моя красавица. Кайф, вот это вообще. Кайф. Вы представляете, какой мощнейший удар на эту снасть ощущается. Поклевки, ощущаю, по ощущениям, сильнее, чем поклевки судака. То есть, примерно как судак 2 плюс бьет. Вот примерно ощущения вот, вот этих вот щучек до 2 килограмм. Такие вот ощущения. Вот реально, вот я поклевка как будто судак за два садил на джик. Вот так, ребятки уже втыкать некуда. Все убитое. А паять резину нельзя. Есть клеи, продаются, которые можно клеить. Паяльники для резины. Но уже проверено опытом. После клеения или пайки резина перестает работать. Очень сильно грубится. Очень сильно. И не становится совершенно не тем. Поэтому лучше переплавить или выкинуть или положить в музей взять новую резину и ловить ударила ударила слушай ну нихрена себе не крупная Тик, тик. о ребята о чем я и говорил мелкие шнурки имеют свойство отрезать хвосты вот и пожалуйста и с офигительного виброхвоста превратился в слак. Ну есть, есть, есть, ребятки, есть. С третьего раза. Два раза тюк, второе загание тюк и третий раз Само прикол, что ролики на джерк никто не смотрит. Я вернусь, я со мной посмотрю, а не вот такая красавица, друзья. О, чуть меньше надушечки такая. Это кило 800. Такая красавица. Ух, как она. Зубатка. Так, где ее выпустить? Пошла, пошла, пошла, пошла, пошла ушла. Ну дождь, нафига ты нужен, а? Не могу контролировать скорость. Не понимаю, с какой скоростью введу приманку. Не понимаю. Нету чувствительности приманки, как она нагружается. Из-за этого не чувствую, не понимаю скорость, с какой идет приманка. Опа, опа, есть, есть, ребята, есть, есть. Я всадил, смотрите. Смотрите, ребята, есть, есть красавица. А, еще одна. Друзья, это нечто, я сделал это. Вот. Вот такая, друзья, смотрите, видите, это какая-то ее мамка кусала, вот такая небольшая, где-то кило 200, вот такая, и вот ее кто-то кушал. Спиннинг, старый катушка, старая монолеска 0.5, но приманка современная. И можно ловить тогда. Ну, кайфа нету я вам серьезно говорю друзья ловить можно если ничего другого нету да если привыкнуть набить руку почувствовать снасть будет нормально но лучше на современной снасти Есть, есть, ребята, есть. Еще одна красавица. Еще. Еще одна. Ого, как она бьется. А? А -а -а -а. Есть! Есть! Ох, редиска! Вы это видите? Вот эта вещь, вот эта сила. Сорвала резину диска. ну и фиг с ней. Зато как получилось все офигительно. Да цепись ты. Друзья, во. вот она красавица. Скушала мою резину. Эх, беги домой, девочка, беги. Друзья, я знаю, что до сих пор много людей ловят на это удилище и молодцы, ловить можно, особенно активную рыбу на тяжелой приманке, почему бы нет, мало того скажу, даже судака можно ловить. На джиг. На, на течение. Если, если поставить, примотать колечки такие, чтобы не резались, и поставить шнур, то запросто. Я знаю, спецы есть, которые ловят. Подобные катушки вешают. Только специализированные. Опа! Есть! Есть, ребята! Есть! Огонь просто! Есть! Я же говорил, есть. Давай, давай, давай. Что там, что там, что там? Ой, красавица! чуть-чуть чу, -чу, -чу, -чу. Давай, давай, давай, давай. Телефоны звонят, мешает. Друзья, вот она. Вот она, красавица. Хо, невская. И алюминиевая спиннинг крулят. Но с правильной прикор... приманкой. Пошла, пошла, пошла, пошла, красавица.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 Ааа, вот это глаз Ещ, еще хотим в кино свечки. Сейчас. Да снять. Вот этот цирк был! Ну вот, разобрался, свис надо делать больше метра, тогда лучше летит, нагружается палка, лучше. Вот. Метр и больше делаешь свис. И, несмотря на то, что это коротыш, тогда неплохо летит. Нагружается, чувствуется палка, вот этой вот приманкой, шварцем, и получается заброс. Опа, есть, есть, ребятки, есть, есть, есть, есть. садила. Без стуков, как положено. Сразу, просто взяла и села. Вот она, ох, ох, ох, ох, как давит. Как давит, смотрите, какая красавица. Смотрите, ох, обрезала, есть. Обрезала, друзья. Ха-ха-ха. Да, перекусила. Двойную пятерку. Ну что, на этом мы закончим рыбалку. Ха -ха -ха. Класс. Двойную пятерку, ну хорошая двушечка была. Перекусила, жалко рыбку. Ну что, друзья, отлично половил, поймал около трех десяток рыб, разловился. Где-то с полдвенадцатого рыба активизировалась, подобрал две приматки, на которые она хотела клевать. Лучше всего работала резина, потерял три резины. У одного пикшада откусила хвост, второго сорвала с пружинки, а третьего просто срезала, перекусив пятерку. Двойную. ам, Кайфанул просто выше всяких похвал. Трещотка. Кайфанул выше всяких похвал. Удовольствие получил. Надеюсь, вам понравится. Как я на это ловил, вы видели сами. Я ловил, я поймал. До новых встреч, друзья.